В этом видео мы разберемся, как выбраться из долгов по микрозаймам. Всем привет! Вы на канале компании Должник Прав и с вами Гулян Александр. Перед тем, как мы начнем это видео, не забудьте подписаться на наш канал, поставить лайк тому видео и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Давайте разбираться. Итак, из нашего опыта, огромное количество людей на сегодняшний день в нашей стране столкнулись с такой проблемой, как долги с микрозаймами. Причем эта проблема нарастает как снежный ком. Мы очень часто сталкиваемся с тем, что когда человек берет один микрозайм не может его выплатить потом идет берет второй третий четвертый микрозайм чтобы как-то решить эту ситуацию в итоге все только усугубляется и человек приходит к тому что у него э, куча микрозаймов 20 25 30 и бывает и больше и совершенно нет никакого понимания что делать с этой ситуацией давайте разберемся как правильно решать эту проблему первое что нужно сделать это разобраться с тем вообще как работают микрофинансовые организации и какая сейчас ситуация непосредственно у вас многие заемщики оказываются в такой плачевной ситуации потому что не понимают, как работают микрофинансовые организации не понимают какие проценты их ждут когда они берут кредиты и не понимают что происходит когда они не полностью начинают оплачивать данные займы мы не знаем что это такое если бы мы знали что это такое мы не знаем что это такое так вот что нужно понимать в первую очередь что микрофинансовые организации дают деньги людям под огромные проценты это может быть 200 300 и больше процентов годовых поэтому если начинаются просрочки то долг начинает расти как на дрожжах какую ошибку часто совершают люди они начинают вносить столько сколько могу думая, что их долг гасится но с учетом того что там каждый день набегают большие проценты то в первую очередь все деньги которые вносит человек в итоге просто уходят на погашение пении штрафа процентов и естественно долг не гасится так можно платить микрозайм всю жизнь но так и не выплатить его поэтому еще раз вернемся к тому что сначала разберитесь как работают микрофинансовые организации если в целом вы это понимаете то тогда разберитесь со своими долгами если у вас на сегодняшний день не один займ, а их уже 5 10 или 20 то по каждому займу нужно понять конкретную ситуацию сколько составляет основной долг сколько составляют проценты по этому займу какие сейчас уже начислены пени и штрафы если вы уже допустили просрочки как с этим разобраться во первых можно установить мобильные предложения у многих микрофинансовых организаций есть мобильные предложения либо интернет-банк ваш личный кабинет в который можно зайти и посмотреть всю ситуацию которая сейчас происходит по вашему долгу если у вас нет возможности зайти в мобильное приложение либо в интернет-банк то вы можете позвонить в микрофинансовую организацию и узнать состояние своего долга если вы вдруг решили вносить какие-то платежи то есть например у вас были просрочки и у вас сейчас появилась возможность и вы хотите вносить какие-то платежи то вам вам для начала обязательно нужно узнать, сколько у вас сейчас накапало пений, штрафов, процентов, и какую сумму нужно внести, чтобы вернуться в график, либо закрыть полностью данный займ. Потому что если вы этого не сделаете, а просто начнете вносить деньги на ваше усмотрение, то есть любую сумму там внесете, да, посчитайте, что этого будет достаточно, то вы как раз таки можете оказаться в той ситуации, про которую я говорил. Будете платить, но при этом долг ваш уменьшаться не будет. Ладно, И... Следующая ситуация, с которой нужно разобраться, о ней я уже вкратце сказал. То есть это понять, стоит ли вообще сейчас вносить какие-то платежи. Если вы понимаете, что вы платите не по графику, то, соответственно, никакие платежи лучше не вносить вообще совсем. вот Потому что, как я уже и сказал, эти деньги будут уходить на пени штрафы процентов. Поэтому разберитесь с этой ситуации Если вы вносите платежи, чтобы просто как-то не усугублять эту ситуацию, то все это бесполезно всем микрофинансовым организациям им совершенно без разницы то есть нет дела лично до вас то есть работает система которая определяет как работать с тем или иным должником что сейчас с ним делать продавать долг коллекторам либо обращаться в суд по этому долгу либо еще что-то делать например самим звонить своей службе безопасности это все определяют не люди которые там сидят и вот по фотографиям определяет вот этому будем звонить а вот этому не будем звонить определяет система и поэтому а, пытаться как-то не усугублять ситуацию но при этом никак а, и не решать проблему в этом нет никакого смысла поэтому либо нужно вносить платежи по графику либо не платить вообще совсем если вы не можете вносить платежи по графику ну и самый идеальный вариант а, это закрыть микрозайм полностью узнать какая сумма долга полностью со всеми пениями штрафами процентами и закрыть его полностью если есть такая возможность если у вас несколько микрозаймов то а, на мой лучше закрывать их по очереди полностью чем например платить по чуть-чуть в каждый потому что когда вы платите по чуть-чуть в каждый то э, ваш долг не уменьшается он просто также продолжает расти в каждой организации если вы по очереди например берете самый маленький займ который можете закрыть и просто закрываете его узнаете сколько нужно внести и вносите всю сумму закрываете то так постепенно вы сможете выбраться из этой ситуации друзья а теперь важное отступление мы строим самое большое сообщество находясь в котором люди смогут намного проще решить свои проблемы с долгами и вам я предлагаю стать частью данного сообщества как вы можете это сделать во-первых вы можете рекомендовать нашу компанию своим знакомым близким или просто каким-то людям которые оказались в сложной финансовой ситуации и не могут решить свои вопросы с долгами при этом рекомендуя нашу компанию вы сможете получать дополнительный доход с помощью которого сами сможете быстрее решать свои вопросы с долгами а еще вы можете стать нашим полноценным партнером и открыть офис нашей компании в своем городе данное предложение действует для городов с населением до 300 тысяч человек и на самом деле уже очень много наших клиентов тем или иным образом взаимодействуют с нашей компанией и получают себе дополнительный доход и конечно же напоминаю что вы всегда можете обратиться в нашу компанию за бесплатные консультации чтобы подробно разобрать свой вопрос понять какой вариант решения подходит для вас какой не подходит и какие следующие шаги необходимо делать чтобы как можно быстрее избавиться от долгов по всем этим вопросам подробная информация будет в описании к этому видео а что делать если в принципе нет никакой возможности платить ну или по крайней мере платить по графику или закрывать полностью в этом случае нужно переставать платить вообще совсем полностью не вносить ни копейки или Решать вопрос через суд почему это намного выгоднее потому что когда микрофинансовая организация обращается в суд то сумма вашего долга перестает расти она замораживается а, еще многих пугают а, бешеные проценты что вот сейчас микрофинансовая организация не подает в суд а когда они подойдут если даже долг заморозится то он вырастет во много раз но к счастью наше законодательство ограничило а, возможности для микрофинансовых организаций по сверхприбыли и теперь размер процентов со всеми пениями штрафами неустойками не может в полтора раза превышать сумму основного долга но это действует для займов которые были получены после 1 января 2020 года по займам которые были получены до 2020 года действуют другие ограничения и там ставка может быть немного выше что это значит в полтора раза то есть например если вы взяли 20 тысяч рублей то сумма общего вашего долга не может стать больше 50 тысяч. То есть 20 тысяч это основной долг. Плюс в полтора раза больше этого могут быть пени, штрафы, проценты. То есть вот это вся общая масса. То есть 20 умножая на полтора это 30 тысяч. То есть общая сумма вашего долга вообще всего не может превышать 50 тысяч. Nice. И, конечно, это тоже немало. Это 150% годовых. Но в любом случае, если вы будете решать вопрос через суд, то как минимум вы сможете выплатить этот долг. Вам заморозили сумму. То есть у вас, например, есть сумма долга 30 тысяч рублей. И после суда, какие бы деньги вы не вносили, эта сумма будет уменьшаться. Внесли 500 рублей, долг уменьшится на 500 рублей. Внесли 1000 рублей, долг уменьшится на 1000 рублей. То есть таким образом, постепенно, комфортными платежами вы сможете выплатить данную задолженность естественно но здесь есть один очень важный момент не пускать это дело на самотек потому что изначально сами микрофинансовые организации будут пытаться получить сверхприбыль с вас с каждого заемщика и а, выставлять свои требования они могут не в соответствии с законом то есть они могут вам выставить вы взяли 20 тысяч вам выставить долг 100 тысяч а, и а, по закону они не имеют права этого делать но к сожалению система на данный момент работает так что когда они обратятся в мировой суд то мировой суд не выясняя никаких обстоятельств по этому делу они просто зафиксируют что есть кредитный договор то есть многие думают если нет кредитного договора я брал деньги через интернет то договор все равно есть просто это договор оферты который размещен на сайте организации то есть есть договор есть кредитор есть заемщик соответственно есть факт долго что заемщик не оплачивает в сумме долго они разбираться не будут они не будут высчитывать полтора раза два раза или в 10 раз сумма процентов превышает а, сумму основного долга они просто вынесут а, судебный приказ в котором полностью удовлетворят требования банка и вот здесь вам необходимо включиться в эту ситуацию отменить судебный приказ после этого они обратятся уже в районный суд и вот там у вас уже будет возможность оспорить а, требования банка и а, привести все к законному виду чтобы сумма процентов пени штрафов не превышала а, ваш основной долг в полтора Раза. Да здравствует наш суд! самый гуманный суд в мире. о том как отменить судебный приказ и подготовить возражение на исковые требования кредиторов мы обязательно расскажем в следующем видео а пока вы можете просто обратиться в нашу компанию за бесплатной консультацией. для этого нужно будет перейти по ссылке в описании к этому видео записаться на консультацию к юристу и мы ответим на ваши вопросы и подскажем какой вариант решения подходит именно для вашей проблемы сейчас пока просто запомните что вы перестаете платить, дальше не пускайте это дело на самотек, контролируйте пока микрофинансовая организация обратится в мировой суд, отменяйте судебный приказ и дальше нужно будет опять же проконтролировать, когда они обратятся в районный суд. Но в районный суд вам уже придет повестка. Ходить туда не обязательно, как я сказал, мы об этом расскажем позже, но важно просто не пропустить этот момент, иначе если вы все пустите на самотек, то решение будет в пользу микрофинансовой организации и совсем невыгодная для вас. Еще нужно понять, что когда он присылает разные сообщения, смс или еще что-то, что мы обратимся в суд, бойтесь, то есть все эти сообщения сводятся к тому, что бойтесь, мы скоро обратимся в суд и тогда вот наступит что-то плохое. Так нет, суд для вас это более выгодный вариант, потому что когда микрофинансовая организация обращается в суд, то, как я уже сказал, если вы не пустите все на самотек, разберетесь с этим вопросом, то максимум вы получите плюс полтора процента к суду основного долга а если вы будете просто продолжать им платить там по графику или просто какими-то особенно если не по графику просто какими-то платежами непонятными то можно в итоге заплатить в разы и в разы больше поэтому на самом деле суд намного более выгоден заемщику чем данным микрофинансовым организациям ну и важно отметить еще один момент если вы набрали уже очень много микрокредитов и причем может быть у вас есть не только микрокредиты в микрофинансовых организациях но есть еще и Кредиты в банках да это потребительские кредиты кредитные карты и сумма долга у вас уже превышает 300 тысяч рублей то в первую очередь вам нужно задуматься подходит ли вам процедура банкротства потому что процедура банкротства позволяет полностью списать а, все ваши долги не имеет никаких серьезных последствий и самое главное что процедура банкротства она полностью контролируемая и управляемая да ладно то есть этим процессом вы можете управлять сами вам не нужно ждать пока кто-то обратится в суд или пока там а, будут вам звонить банки коллекторы и все прочее вы можете сами инициировать процедуру банкротства сами собрать документы подготовить заявление сами либо с нашей помощью и обратиться в арбитражный суд с заявлением о том чтобы вас признали банкротом эта процедура очень хорошо работает на данный момент ей воспользовались у нас в россии уже больше 200 тысяч человек представьте да уже больше 200 тысяч человек избавились от долгов с помощью процедуры банкротства а чё так можно было что ли поэтому сомневаться не нужно этот закон действительно работает и важно просто разобраться подходит вам процедура банкротства или нет потому что э, подходит она не всем вот. И для этого вы опять же можете обратиться к нам за бесплатной консультацией. Мы детально разберем вашу ситуацию. Юристы зададут вам определенные вопросы, чтобы понять, подходит для вас этот вариант или нет. А если подходит, то это самый оптимальный вариант решения проблемы с долгами. Как я уже сказал в начале видео, мы видим, как много людей сталкиваются с этой проблемой, с микрозаймами. И решить ее самостоятельно бывает достаточно сложно. Поэтому обязательно пишите свои вопросы в комментариях.